Друзья, всем привет! Вы на канале Auto Project. И вот она та самая посылка из Новосибирска, от компании TIs, которую я заказал 11-11 на распродаже, а точнее 12 уже на следующий день. И сейчас мы с вами откроем эту коробку и посмотрим, что же я заказал на распродаже. Многие из вас писали комментарии, но... Не все угадали, что именно в этой коробке Давайте откроем, посмотрим, не будем затягивать А коробку я открываю Кстати, сразу скажу, посылка была с Новосибирской, я заказал Доехала она до меня за 6 дней 12-го мне ее отправили, 18-го она пришла Отправляли с деком. Забирал я с пункта выдачи. Дальше посмотрим. Сразу видно, что здесь у нас идет рамка. Так, вот она. Давайте ее попозже откроем. Так. Ну, тут стандартный наш набор проводов. штикеров и так далее. Все, как всегда. Ничего нового. Так, опять же, у нас идет... Плафон для установки камеры. Так, это мы убираем в сторону. Какой-то пустой пакет почему-то. Очень странно. Тоже в сторону. Так, а, в этом пакете у нас были провода от камеры. Что-то они вывалились. Ну, так Ну и вот, друзья, вот она наша магнитола друзья это CC2+, и вы спросите почему именно CC2+, а не CC3 и сейчас я вам расскажу да и в коробке вот так вот валялась камера, видимо все из пакета вывалилось при транспортировке кстати по камере по-моему, это уже другая камера, не такая, как которая шла раньше. Эту камеру я переставлю вперед, то есть это фронтальная камера у меня, я ту отключу, а эту подключу. То есть здесь нам надо будет просто переткнуть вот эти два штекера. Это, кстати, версия на 3.32, самая обычная, самая стандартная. Я ее взял именно потому, что S-Pro Plus я брать не хотел, так как мне лаунчер... На CC2 нравится. Итак, почему я взял именно CC2+, а не CC3? Все очень просто. Так как я не собираюсь переплачивать за этот маркетинговый ход, за версию CC3, так как железо у этих версий CC2+, плюс и CC3 абсолютно одинаковое. Тот же самый Android, тот же самый процессор, оперативная память та же самая, такое же ее количество, абсолютно все одинаково. И, соответственно, если у нас все одинаково, значит мы можем поставить прошивку на CC2+, от CC3. Сейчас, к сожалению, такой возможности нету, но, насколько я знаю, что над этим уже работают. И скоро будет прошивка для вот плюс версий на CC3. И, соответственно, мы получим то же самое устройство CC3 только на CC2+, или на Spro+. плюс. Неважно, какая у вас мультимедиа, на обычной, конечно, не, не плюс версии это не пойдет. Но вот именно поэтому я взял CC2+. Ну и в любом случае, если вдруг мне что-то не понравится, например, на CC3, если вдруг я прошусь, то я всегда могу вернуться на свой любимый лаунчер от CC2 и пользоваться им дальше. То есть не нужно дальше шаманить с прошивками, там S-Proc прошивать на CC2 и так далее. То есть у меня уже все будет и как бы из коробки. Соответственно, почему взял, опять же, 3.32, а не 4.64 или 6.128? Друзья, опять же, я не вижу смысла переплачивать деньги, то, чтобы брать больше. 3.32 вообще хватает за глаза для всех потребностей, для всех приложений. Просто нет еще тех приложений, которые бы требовали больше оперативной памяти. Даже если вы будете одновременно пользоваться Яндекс Яндекс.Навигатором, музыкальным каким-то плеером, еще чем-то стрелкой, то все равно у вас оперативная память не будет полностью загружена. Все-таки это не телефон, а мультимедийная система, поэтому 3.32 здесь абсолютно будет достаточно. Ну что, давайте распакуем, посмотрим и пойдем в машину устанавливать. Итак, открываем. Это, кстати, моя третья уже покупка TI с Первый раз я покупал для своего автомобиля LAT-200, потом для Kia Rio 4 версию С Про, И теперь уже купил себе CC2. Здесь у нас опять же конверт. В принципе, здесь ничего не изменилось. Все то же самое, что и было. Мультимедиа выглядит абсолютно так же, как и все предыдущие модели. Здесь ничего нового. Так, давайте откроем, сейчас наглядно посмотрим. Так, все, вот я ее достал. Вот она выглядит абсолютно так же, ничем не отличается. В этой версии в плюс у нас другой экран. Здесь у нас QLED-экран с разрешением 1280, насколько я знаю. А в предыдущих моделях у нас был 1024 на 600 Так, с лицевой стороной все понятно. Здесь у нас получается добавилась такая вот антенка Wi-Fi. Раньше она была у нас встроена, антенны не было. Здесь все то же самое. GPS 4G, 4G ⁇ Здесь у нас коаксиальный вход и оптический. Поменялся у нас вид вот этих разъемов. Раньше он был в два ряда, теперь в один. Так, разъем под антенну все то же самое. Так, вход питания немножко тоже поменялся, стал он. Вертикальным был, по-моему, горизонтальным. Так, вот здесь вот, кстати, если видно, типа как под карбон сделано, так интересно. Так, ну, в принципе, все. Ну, да, и, естественно, кулер на CC2+, мы имеем кулер. На S-Pro версии кулера нет. Также разъем под сим-карту. Ну и, в принципе, все. Теперь осталось это на нашем мультимедиа установить в автомобиль, настроить, ну и, соответственно, поставить прошивку CC3, с которой я, скорее всего, в дальнейшем буду ездить и использовать ее. Ну что, пойдемте устанавливать в автомобиль. Итак, друзья, мы переместились в автомобиль. Вот она наша коробка со всеми причиндалами рамка кстати по поводу рамки вроде говорят то что теперь э, снизу нужно ломать не три шпильки а вроде как одну сейчас вместе с вами все это посмотрим про проверим сейчас будем соответственно демонтировать мою спрошку и устанавливать уже нашу новенькую cc2 плюс ну что, поехали. Сейчас я тогда все это сниму, не буду снимать, как я все это разбираю. Смысла нет, потому что уже несколько видео есть, то, как я э, снимал, ставил и так далее. Поэтому сейчас все, когда уже вытащу, и включусь уже, когда будем устанавливать новую мультимедиа. Так, проверяем нашу основную косу проводов. Вот это вот справа, которая, это у меня уже стояла на S-PRO а слева у нас новая. И смотрим по распиновке наших динамиков. Смотрите, здесь, справа, вот в этой колодке, я перепиновывал э, вот, зеленые провода, и которые под ними идут такие белые. И если присмотреться, то получается у нас идет крайний обычный провод, а слева с черной полоской. И вот эти вот два, то есть зеленый и белый, они сейчас стоят правильно. То есть слева у нас с черной полоской, справа обычный цвет. Здесь ниже это идет на правую сторону, здесь по-другому. Здесь справа идет с черной полоской, а слева просто обычный цвет. Смотрим на новом штекере. Крайний. Получается, у нас теперь с черной полоской, а слева идет обычный. Так вот, получается, что здесь снова у нас неправильная распиновка под наши динамики по левой стороне. То есть на переднюю и на заднюю дверь. Сейчас придется все это опять перепиновывать. Всегда, друзья, проверять, если вы заказали, неважно какую мультимедию: с Pro CC2, либо CC3, проверяйте, как у вас идет распиновка. В моем случае она неправильная, поэтому сейчас будем перепиновывать. Все, я все подключил, не стал я, в общем, мудрить ничего с рамкой. Эти две рамки я сравнил между собой, они абсолютно одинаковые. В новой бы пришлось снова отламывать э, нижние шпильки. И я просто взял э, от своей s вытащил оттуда мультимедию и вставил э, сюда эту новую CC2+. Чтобы не ломать снова никакие там защелки, эта рамка уйдет, соответственно, человеку, который будет покупать у меня мою мультимедию, пускай он заберет новую рамку. Здесь я буду, здесь я оставил старую, все подключил, сейчас все собираем и проверяем. Что, друзья, первый запуск? Включаем. Так. Сразу видим, включился главный экран, без загрузок, без всего. Сразу здесь отобразилась фронтальная камера. Давайте перейдем в меню. Друзья, по ощущениям сразу видно, что экран другой. Как-то почетче изображение у него. Здесь также видно изменения. Кнопки управления у нас переехали. В левый край здесь у нас отображается время, дата, день недели и уровень звука. Ну, стандартные установленные приложения. Здесь все понятно. Play Market. Так, Давайте перейдем в настройки. Здесь у нас уже видно, что измененные настройки сделаны по вкладкам. Так, Wi-Fi, использование трафика, сим-карта. Так, давайте, наверное, в настройках проверим. Единственное, что мне интересно, это версию прошивки. Так, здесь мы проверяем. Так, версия Android 10. Все понятно. Так, номер сборки. Система. Вот мы видим. Экран 1280 на 720. Напомню, что... В обычных моделях s и CC2 там 1024 на 600. Так, и прошивка мы видим от 15 сентября. А насколько мне известно, что новая она уже вроде как от октября есть. Могу ошибаться, я не следил за прошивками для версии CC2+, но в любом случае проверим, посмотрим. Теперь... Нам нужно будет настроить, соответственно, кнопки на руле для управления мультимедией. Так, давайте посмотрим по лаунчерам. Абсолютно все то же самое, как и в обычной прошивке CC2. Здесь у нас ничего не добавилось, ничего не поменялось. Так. Ну, в принципе, я думаю, все, все работает. Давайте, наверное, попробуем включим, как у нас будет играть звук. Друзья, ну да, работает. И еще раз скажу, друзья, экран очень сочный. Напомню, здесь QLED экран. На прошлых версиях SPRICE C2 там стоит IPS экран. Здесь уже QLED. То, то есть высокой четкости, контрастности и так далее. В общем, этот экран намного лучше и сочнее. Так. Соответственно, так как это новая мультимедиа, здесь никакого активированного голосового управления нету. Все это я буду опять активировать через продавца, так как в конверте лежала карточка, в конверте лежала карточка где было указано, что за хороший отзыв вам на неограниченное время будет активировано голосовое управление. Соответственно... Я сейчас поезжу, посмотрю, как она вообще, это мультимедиа, все ли с ней нормально. И если все хорошо, то оставлю, соответственно, хороший отзыв и напишу продавцу или отправлю там специальную форму для того, чтобы мне активировали голосовое управление. Друзья, если вы еще не воспользовались такой э, фишкой, то можете отправить также и получить голосовое управление абсолютно бесплатно за хороший отзыв. Итак... Что-то собаки набежали. Так, ну, на первый взгляд работает все очень шустро. На главный экран возвращается быстро. Интересно, кстати, посмотреть, как быстро запускается навигатор. Довольно-таки шустро. Соответственно, у меня здесь никакой интернет не подключен, офлайн карт также нету, поэтому здесь пустое белое окно. Ну да ладно. Я думаю, что на этом все, друзья. Покупкой я доволен. Всегда хотел, чтобы у меня была CC2, но на тот момент, когда я первый раз покупал вообще S-PRO-версию, CC2 что-то стоило намного дороже S-PRO, в этот раз я все-таки решил купить CC2. И да, друзья, для особо придирчивых сразу скажу, чем отличается CC2 плюс версия от CC3. Это отсутствие гироскопа, что, на мой взгляд, не так жизненно важно для автомобильной мультимедии. И в CC3 также стоит дополнительный DSP Adao 17.01. Ну, не знаю я, друзья, вообще нужен ли дополнительный DSP. Я думаю, что особый... Разницы вы не заметите, так как здесь уже есть один, два, я не знаю, может быть, это круче будет для особых там меломанов, которые прям гонят по акустике. Поэтому разница, как вы видите, вообще очень минимальная. кюлет экран стоит что там, что там, одинаковый процессор, как я и сказал, тот же самый. Разница только в отсутствии дополнительного DSP и гироскопа. Все, больше никакой разницы здесь нет. И еще скажу, что в S-Pro Plus версии стоит экран не QLED, а, а тоже обычный IPS-экран. Но а, с таким же разрешением, как и здесь, 1280 на 720. В общем, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, добавляйтесь в группу ВКонтакте. Скоро также будет много интересных видео, связанных с этой мультимедией и не только. Ну а на этом у меня точно все, друзья. Всем удачи на дорогах, всем пока!